Так, у нас здесь сковость. сейчас сюда наступлю. Ёпта! Подождите. Ну-ка. Капец, смотрите! Всем привет, с вами Рев, и сегодня мы продолжаем микрофт, и сегодня я поиграю в эффект ран, да. В принципе, я не знаю, что это за мини-ежим, но примерно догадываюсь, то есть это, я не знаю, я буду бегать с эффектами, может быть паркует, не знаю, да. Первый раз пробую это записывать, если что, это карта с разными мини-ежимами, здесь есть всякие паркуры, лабиринты и так далее, да. Могу сейчас показать, в принципе, вот э, на какую кнопочку, вот на эту, да, вот, видите, вот это лобби, да, в котором вы спавнитесь, да, первый раз, ну и здесь можно выбрать любое, да. Я сегодня поиграю в эффект Run, да, посмотрим, что это такое, да, ну и, в принципе, вот, нажимаю сразу старт, в принципе, вот правила, э, вот, всякие правила, они на английском, поэтому, ну, как бы, почитать не смогу. Окей, э, первый уровень, Jump Boost, да. Хорошо, Чё, пока что хочу сказать, опять же, про видео, то, что, о, я, смотрите, только учись два, могу закругнуть, да, кстати, могу, по-моему, что хочу сказать про видео, ребят, правда, извиняюсь, то, что так получается, а, тут надо паркурить, то есть, видите, я, если я сюда за синюю линию, то я телепортируюсь назад, да, если за синюю линию, наступая на пол, окей, это очень круто, первый раз такое, в такие карты играю, в такой уровень, так сказать, да, то есть, поэтому для меня это все очень достаточно новое, да, но я на прикольном. Так, это это замедление, второй уровень, но я так понимаю, то, что после -то у нас никаких эффектов нету, и надо А, нет, смотрите, замедление 2! Все понятно. Я думал то, что они с самого начала даются, если что. Не знал, не знал. Опа. О, я же наступил на блок. Интересно. Теперь замедление сразу дается, к сожалению Хотя это не сильно мне поможет Вот сюда реально сложно запрыгнуть. Опа, о Ну не, не сложно, <с> как оказалось Так, у нас здесь скорость, я сейчас сюда наступлю Ёпта Подождите, ну-ка О, капец, смотрите О, офигеть А я за зеленой линией Интересно Реально прикольно. Смотрите, можно медленно. Но, естественно, медленно я не буду делать. Потому что это неинтересно. ба ба ба ба ба ба ба Смотрите, как я бегаю быстро. Офигеть. Оп-оп-оп. Ой, замедлился. Ничего страшного. Здесь я могу ходить. Я просто провею. Да, могу. А то я немножко боялся. Это, я так понимаю, быстрая спешка у нас. А, нет, то что-то опять. Нифига себе. Вот это уже жестко. Так, поэтому надо проходить как можно быстрее. Потому что... Потому что, видите, она уже не, не пропадет. И это есть такой минус. Ну, конечно, это честно, я понимаю, да. Если ты, конечно, с первого раза пойдешь, тогда тебе будет маленькое преимущество, потому что тошнота не вся успеет появиться. Фу, блин, капец. Опа! Ой, пта! А я, кстати, смог выглянуть, вы, вы видели, да? А, то есть не за линию, на этот блок еще можно вставать, а вот на эти нельзя, я понял. Блин, реально, я ничего не понимаю. Опа! Блин, нет, я не смог. Блин, реально интересная карта. Тут уровни, наверное, 10-5 где-то будет. Потому что здесь ни ни большое ничего не будет. Все! На, серьезно, Я не верил. Вы что, смеетесь, что ли? Да ладно, это что, реально все? уровня, вы могли хотя бы пятый добавить. Кстати, смотрите, какие цвета прикольные. Побег можем устроить, но я думаю, то, что знаете, что надо сделать. Я думаю, надо похудить, потому что это самое нелюбимое мое дело. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Ну, не самое нелюбимое, но в любом случае... Так, э 8 что? 8, я так понимаю, это дистанция, что личанков, но я не буду больше делать. Немножечко. Я больше делать не буду. Спасибо. Так, кстати, немножко подлагивает, за это извиняюсь. Я думаю, что это не сильно будет чувствоваться. Так, ну ладно. Паркурим. Оп, оп. Так, FPS. Вот, сейчас нормально фпс более-менее. Так, окей, паркур. Паркур, прикольно. Ой-ой. Вы что, издеваетесь слепота, смотрите. А если сюда прыгну? А, из-за слепоты я еще почему-то очень медленный. Где я нахожусь? Ух ты. Так, я прыжок, Автопужок уберу. Может, перестанешь гаять? Опа! А я из-за слепоты не могу быстро бегать. Это нечестно. Я как по-вашему должен прыгать. Опа! Но это уже баг, ребят. Подождите. Я, конечно, извиняюсь за то, что я делаю. Итак, ребята, в принципе, я сейчас пришел зайти в Креатив, забрать ведро молока, чтобы вот здесь пропрыгать, потому что, сами понимаете, то, что, видите, я быстро бегать не могу, то есть я не могу ускориться. И слепота я не знаю почему такой эфир дает, то ли это баг, то ли что. Я сейчас еще раз попробую купить. Так, о, видите, я сейчас могу бегать. Так, ладно, это нечестно. Я здесь если что спавпойн поставил. А, а вот сейчас, кстати, почему-то починилось. Здесь видите не дали слепоту. А, ну это потому что, так, окей. Опа, я понял. Так, тихо. Так, сейчас мы узнаем. Ага, вижу блок. Опа. Ну, здесь, да, здесь так и надо было. Блин, опа! Блин, я испугался. Фух, прошло, слава богу. Ведро я уберу. Стоян, то что чуть, -чуть немножко. Потому что, как бы, у меня в том уровне, где надо сильно прыгать, это появилось, и это реально... Ну, неправильно, да. Кролики бегают. Ух ты, это что? Это тут блоки, типа? Да? Логично, логично. Опа! Так, осторожно, опа, чуть не упал. Ну, что я могу сказать, я сейчас буду реально возвращаться к видео, то есть, конечно, ладно, я уже, наверное, год вам все это обещаю, то есть иногда явно я начинаю чаще записывать ролики, иногда нет, но, блин, реально, мне надоело уже обещать вам что-то, потому что обещания в принципе, ничего не стоит, надо действовать, надо делать, и как бы да, так, это все, ну окей. Даже радует то, что здесь можно записать какой-нибудь один или два мини жима и на этом закончить видео. Я думаю, следующее видео я сделаю по мопаене. Не следующее, но вы поняли, да? То есть, там, в следующем году уже, в начале двадцатого года, да? Где-то так. Окей. Мы прошли, ребят, паркур, прошли, в принципе, э, как она называется, вот этот эффект ран, да, и, в принципе, если что, кстати, карта была на версии 1.14, э, версии 1.14.4, то есть 1.15 еще, наверное, карт нету, я, правда, не знаю, но, скорее всего, есть. Покуп, карта, я знаю то, что с медом уже можно, в принципе, что-то там делать будет прикольное, да, с медовыми блоками. В принципе, я такие карты тоже буду проходить. Но, естественно, хочется, чтобы был OptiFine. Потому что там, конечно, FPS будет явно больше, чем на этой версии. Но в любом случае, у меня в любом случае подлагивает комп у меня слабый. И, понятное дело, то, что, ну, вот, чтобы как-то записывать хотя бы в 50 FPS, э, ну, более-менее, да, в принципе, хочется, чтобы было Optifine, потому что без него, в любом случае, придется в 30 записывать. Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, смотрите видео, надеюсь, это видео вам понравилось, и увидимся в следующем видео. Пока-пока! И увидимся, прям, в новых скоро видео, да, прям, я уже готовлю новые видео, все, пока!